Thank <laughs> you. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, наши родные! Тема сегодняшнего видео называется «Боль и блаженство». Но прежде чем мы начнем сегодняшнее видео, мы хотели бы от души поблагодарить тех, кто оказывает материальную поддержку движению, кто благодарит именно от души и от сердца. Вы, наверное, даже не представляете, как вовремя пришла ваша материальная помощь и как она была для нас символична и очень значима. Благодарим вас. Да. Большое спасибо. Благодарим. Что такое боль и блаженство, о чем мы хотим сегодня сказать? Дело в том, что человек, все люди на этой планете, на планете Земля, периодически испытывают огромную боль. Эта боль бывает настолько нестерпима, настолько огромна, что человеку кажется, что выдержать он ее не сможет. Иногда бывает так. И когда наступают такие моменты, то человек может сделать выбор. Он может выбрать, испытывать ли ему дальше боль и погружаться в эту причину боли, страдания, сожаления, разочарования. Или может быть ему уйти глубже этой боли, пройти через эту боль и выйти к Блаженству. Вот об этом сегодня мы хотим вам рассказать. О том, что иногда ваша боль, наша боль, может стать дверью, открыв которую мы попадаем в Божественное Блаженство. И хочется с самого начала сказать, что назначение этого видео в том, чтобы поддержать тех людей, которые в том числе и на пути родных душ, или просто в жизни, может быть сейчас, в эти дни, испытывает огромную боль, нестерпимую боль. И этим людям кажется, что все кончено, что жизнь кончена, что ничего в этой жизни настоящего, кроме боли, нет. Что эта жизнь настолько переполнена болью, что, наверное, больше они не могут ничему радоваться и ничего хорошего ждать от жизни они также не могут. Настолько бывает огромно и поглощающее это будет. Именно об этой боли мы хотим сегодня рассказать в этом видео. Кто давно или постоянно смотрит наши видео, а у вас может сложиться впечатление, что мы живем безоблачно, счастливо что мы какие-то особенно удачливые люди, которые встретили свою божественную половинку, и, как говорится, как сыр в масле мы катаемся, что у нас все хорошо в общем и целом, что в свое время, да, наверное, мы прошли такие очень крутые, жуткие испытания, вот эту мясорубку духовную, но теперь-то у нас все в порядке, теперь у нас все отлично, мы не то, что не страдаем, но буквально счастливы ежедневно, и на вашем небосклоне нет ни тучки. Это, конечно же, не так. Конечно, не так. Мы такие же люди, как и все, и порой мы испытываем огромную боль. Но, должен сказать, не для бахватства, а просто так и есть, мы стараемся проходить через эту боль, и выходить через эту боль к свету, к блаженству. Все больше и больше мы осознаем, что такая вот сокрушительная, огромная боль приходит в нашу жизнь для того, чтобы сжечь, уничтожить наши программы, болевые программы, травматичные программы какие-то еще неконструктивные программы, которые мешают нам испытывать большее счастье, больший свет и радость и любовь в этой жизни. Все больше приходит это осознавание, но, честно сказать, от этого осознавания не всегда становится легче. Не всегда становится легче именно в тот момент, когда эта боль тебя сокрушает, сминает, раздавливает, потом топчет. И так много раз. Вот в эти вот моменты, когда ты испытываешь эту колоссальнейшую боль, никакое осознавание не помогает. В эти моменты ты просто корчишься от боли, ну и, наверное, больше ничего. Но уже чуть позже, может быть, через несколько минут, может быть, через пару часов, как этот пик боли у тебя прошел, ты можешь осознать, что это было совсем не случайно в твоей жизни. Что в этом нет абсолютного, беспросветного, злонамерие со стороны кого-то или чего-то. Что в этом есть не только негатив, в этом есть колоссальная возможность. Возможность, которая предоставляется тебе именно в этот момент, именно в эти минуты, часы, когда ты испытываешь эту огромную боль. Перед тобой появляется развилка, пути и пойдя по одному направлению пути, ты можешь дальше углубляться в боль, жалеть себя, проклинать жизнь других людей и желать даже собственной смерти, чтобы все это закончилось наконец, это одно направление. И второе направление этой развилки состоит в том, что несмотря ни на что, несмотря на всю несправедливость, ужасающая несправедливость в отношении к тебе, как это кажется в тот момент, несмотря на то, что ты, тебе кажется, что организм, тело просто не может это выдерживать больше. Психика, то есть сознание не может больше выдерживать этой боли. Вот несмотря на все на это, просто принять это и сказать самому себе, что сейчас откроется дверь в Божественное Блаженство. И так и есть. По собственному опыту лично я могу сказать, что мне это в жизни доводилось испытывать не один десяток раз. Много раз. Много раз в жизни в моей были моменты, когда... Казалось, что жизнь кончена, казалось, что беспросветная мгла, казалось, что вот эта боль пиковая, больше, сильнее этой боли ничего не может быть, и это будет всегда. Вот в эти беспросветные моменты что-то внутри срабатывало у меня, я автоматически принимал то, что есть. И неожиданно для меня открывалась дверь, где я испытывал божественное блаженство. Я испытывал такой колоссальный свет и свободу, который не испытывал никогда, ни при каких других условиях, ни в каких медитациях, ни при каких психотехниках. Я не испытывал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 которые, оказывается, до этого и были. Конечно, они были, просто я не осознавал. Все внутри смолкло и замерло в моем вибрах. Я стоял на развилке, я пойду дальше в боль, в жаление себя, какую-то депрессию, не знаю, во что еще, во что-то очень-очень плохое, неприятное, тяжелое, мрачное. Или я пойду неведом куда вообще, но не в боль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 что в этом что-то есть. И в, именно в тот период я стал изучать трансперсональную психологию, я подробно изучил тему смерти и возрождения, я много об этом прочитал, я посещал сессии эхлотропных дыханий, я видел, как у некоторых людей происходит нечто подобное, и я понял, что это закон, я понял, что это закономерно, это, а, это часть природы человека, это нормально. Это такое развитие у некоторых людей. Наверное, не у всех, думаю, что не у всех, но у некоторых людей это так идет развитие. Через смерть и возрождение, через колоссальный боль, через принятие этой боли и выпадание в какое-то блаженство. Выпадание в те пространства, в те состояния, в которых ты чувствуешь, что все родное. Внутренне чувствуешь. Внешне все оставалось, естественно, таким же, как и всегда, но внутри было ощущение другое, совсем другой жизни, настоящей жизни. И вот тогда, уже и в 2004 году, я всерьез задумался над этим, над этим феноменом смерти и возрождения. Над всеми этими вещами я стал всерьез задумываться. И в течение 2004 года я переживал подобные состояния еще не раз. Это был этап моей очень глубокой, очень мощной чистки. Это был мой внутренний путь, РД-путь, как сейчас мы это называем, внутренний путь родных душ. Тогда я опять это никак не называл. И эти состояния смерти и возрождения повторялись у меня еще не раз. В различной глубине. Казалось мне еще иногда сильнее, казалось слабее. И всякий раз после этих состояний я испытывал эту свободу, блаженство, покой. И вместе с этим, как я потом стал замечать, я испытывал траур. Опять неожиданно для себя, у меня внутри было состояние траура. Как вы знаете, если у вас а, кто-то из а, родственников, из близких людей умирал когда-то, вы испытывали вот это состояние траура потери ушел ушел человек его нет больше не будет место пустое ничего не исправить смерть невозможно исправить вот после этих состояний внутренней смерти и возрождения я испытывал эту траву мне хотелось молчать мне хотелось горевать иногда хотелось плакать иногда я даже немного плакал, слезы просто сами катились. В состоянии траура. Что-то внутри умерло. Какая-то программа умерла. Что-то то, что было раньше у тебя, теперь этого нет. Наверное, не вернется. Может быть, это было не очень что-то внутри хорошее, но ты с этим жил, а теперь этого нет. Такое ощущение, как будто вот у тебя был зуб внутри, да, во рту. И он был уже такой старый, допустим, мертвый, без нерва. И вот его нужно уже было удалить. И тебе его удалили, он уже не нужен. Он уже разрушает остальные зубы. Но ощущение, что его уже нет, уже ничего не болит. Но ощущение, будто вот здесь, в сердце, где-то вот в районе РД-центра, вот, ну вот здесь я показываю, где грудь, ощущение, что что-то вырвали, как вот зуб, и там осталось пустое место, и оно болит. То есть болит пустое место. И, и в то же время ты, ты чувствуешь, что да, вот ты что-то потерял, что-то ушло. И ты даже реально скорбишь по этому, тому, что ушло. И в то же время ты чувствуешь, Тихую-тихую радость где-то внутри от того, что вот это случилось, и оно ушло. Ты скорбишь, и в то же время ты чувствуешь радость. Это очень сложно понять, если человек это сам не пережил. А... Ну вот такой был пример у меня тоже, когда шло внутреннее очищение. Мы с Андреем жили в Индии, и это были, самые наверное, одни из самых тяжелых один из самых тяжелых периодов, когда меня очень сильно очищало изнутри, постоянные боли в районе сердца, не то чтобы физические, а вот душа, душа, там что-то болит, что-то умирает, и ты с этим живешь практически каждый день, тебе дают небольшую передышку высшие силы, а потом снова ты болеешь, у тебя болит, и это не объяснить никак, это реально изматывает, это изматывает. И вот в одном из таких состояний, как раз вот состояние отмирания чего-то внутри у меня. Мы шли с Андреем на пляж, а пляж был очень далеко. И по, по дороге мы увидели лежащего на дороге бурундучка. А их было очень сложно вообще так поймать, они очень быстрые, они передвигаются просто мгновенно. Белочка быстрая, а бурундук он еще быстрее. А тут он лежит и дышит. Я его взяла на руки и думаю, что с ним случилось. Вроде бы ничего нет, там никаких повреждений, крови нет. То есть если его там переехала машина, то этого не видно было. И вот я его на руках несла и смотрю, он тяжело дышит. Я говорю, Андрей, давай ему купим молока, чтобы попоить его сейчас. И мы подошли к лавочке, где продавали молоко. И я его так накрыла второй ладошкой, чтобы ему было полегче. Он был совсем маленький, он буквально вместился на ладошке его и пока андрей там продавцу говорил что ему нужно молоко, я вдруг почувствовал как это маленькое тельце которое тяжело дышало оно все так содрогнулась и обмякла я почувствовал что все я открыла ладонь и увидела что он, бурундучок, он умер и это было так удивительно что вот прямо смерть на моей руке в живое существо умерло. Я, конечно, огорчилась, потому что мне хотелось его спасти, но в тот, же, в тот же момент я почувствовала удивительные переживания. Когда он умер, и его душа покинула тело, я буквально почувствовала энергетически, как это случилось. И знаете, что я ощутила? Я ощутила радость, его радость, души, которая покинула в этот момент это тельце. И я никак не могла, мою ум никак не мог совместить эту радость и скорбь, что умер же, умерло же живое существо, оно могло еще жить, оно могло еще а, завести себе семью, плодиться и так далее. А тут оно умерло. И в то же время душа была свободна и счастлива. И вы знаете, мы его там похоронили в укромном местечке, я его положила, накрыла сухими листьями. И вот всю дорогу до пляжа я шла в, это, в состояние этой скорби. Я ничего не могла с собой поделать, словно умер, умерло что-то у меня внутри, словно я проживала вот эту программу потери чего-то очень близкого, родного, и в то же время ощущение свободы и радости. И вот то же самое происходит, когда у человека что-то долго болит, болит, может быть, физически, может быть, энергетически, когда очищается изнутри все и потом случается какой-то прорыв, ты понимаешь, что что-то умерло, и в то же время ты чувствуешь, что ты стал легче, свободнее. И где-то глубоко-глубоко в душе есть тихая радость от этого всего. И счастье. Это называется «Смерть и возрождение». Видео мы назвали «Боль и блаженство». А смерть и возрождение – это фактически то же самое. Но почему лучше говорить «боль и блаженство»? Потому что это ближе к нашей жизни, к той жизни, в которой мы живем. А если мы говорим о смерти и возрождении, это дает какой-то ореол романтизма даже, для кого-то некой избранности, что я пережил смерть и возрождение, я такой невероятный человек. А если мы говорим о боль и блаженство, то, с моей точки зрения, это ближе к тому, что действительно человек переживает. Он переживает огромную боль, очень большую боль. И почему нужно говорить огромную и большую? Потому что именно вот в этих пиковых состояниях, когда вы чувствуете, что больше невыносимо это терпеть, или внутреннюю боль психологическую, или внешнюю боль физическую, или то и другое сразу же. Такое тоже бывает. Вот когда вы чувствуете, что больше невозможно это терпеть, вот тогда еще проходит некоторое время, и у вас такое может быть даже ощущение, такая картинка, образ, что у вас судьба бьет, бьет, бьет, бьет, вы держитесь на ногах какое-то время, потом добивает так, что вы падаете, вы уже лежите, и, казалось бы, все, должна прекратиться боль, должны прекратиться эти измывательства над вами, но они не прекращаются, вы лежите, и жизнь, судьба, какие-то силы вас пинают, пинают. Вы уже и дышать толком не можете, а вас продолжают пинать, и когда вот кажется, что вот вы уже все, умираете, вас последний пару раз еще пнет, вот это и есть пик. Вот, если этот пик пережить, то и образуется та самая развилка, о которой я говорил, либо вы будете дальше просто жалеть себя, злиться на себя, на жизнь, вы станете злым человеком, просто злым и больше ничего, озлобленным. И с точки зрения многих людей это понятно, то есть а, Но ну, на тобой издевается, издевается полномерно, постоянно. Каким же должен человек стать? Ну только злым, больше никаким. Ну, нет, это не так. У вас есть выбор, что вы можете чудесно преобразиться. Может открыться эта дверь блаженства. И вы поймете, почувствуете и, может быть, осознаете, что вы гораздо больше, чем тело, чем сознание. Просто будете смотреть на это со стороны. И вот это чем-то напоминает киношный образ смерти, когда душа выходит из тела и смотрит на тело со стороны. Вы будете как бы смотреть на себя со стороны, как вы еще корчитесь от боли, как над вами еще продолжает издеваться то или что-то, или вам кажется, что над вами издевается. Так вы испытываете эту боль, но в то же время вы уже находитесь в состоянии блаженства, отстраненности, свободы, легкости и даже может быть уже некоторой радости. Вы смотрите на это. И не то, чтобы вам не больно, а не обидно. Может быть, вы еще будете испытывать некоторое время какую-то боль, а уже через несколько минут, может быть, даже секунд, после того, как вы вошли в это состояние блаженства, вы уже перестаете испытывать боль. Вы это видите уже как кино. И если вы пойдете дальше, глубже, в своем познании этого состояния блаженства, вы посмотрите вокруг и увидите, что все кино, что вся жизнь это, та самая матрица, что все не такое настоящее, как это кажется в повседневности, что это скорее больше похоже на декорации, скорее больше похоже на, ну вот, на игру. И от этого состояния вы становитесь необычайно свободным, радостным. И только тогда вы можете осознать, что по-настоящему радоваться этой жизни этой игре можно только выйдя из нее, став больше, чем она, выйдя за пределы повседневного состояния сознания и почувствовав вот эту свободу, что вы гораздо шире. это называется трансперсональное состояние, различные мистические состояния духовное состояние. Кто как называет? Есть другие терми термины на этот счет. Но вы становитесь свободным, радостным, и только тогда вы можете по-настоящему наслаждаться жизнью. Вы испытываете такую огромную радость от того, что вот листики, вот ветер, вот небо, облака, вот люди ходят, вот машины ездят. Это всего, без разницы. Это безусловная радость вы от всего испытываете радость если вы пойдете еще дальше в этом познании то вы осознаете что радость есть сама по себе это поток энергии и вы вошли в этот поток энергии а дальше у вас могут открываться различные грани вашей собственной жизни вашей личности того что у вас происходит почему происходит и у вас может открыться такое знание ваше личное, глубинное. Это знание, оно сокрушительно для нашего эго, но оно просто есть. Вы можете узнать, что оказывается то, как сейчас над вами жизнь, можно сказать, издевается, когда-то раньше вы лично, над кем-то точно так же издевались. вы можете вспомнить конкретные случаи, как вы это делали, с кем это делали, как это делали. Вы можете вспомнить, что вы это делали либо специально, со зла, желание отомстить, навредить и так далее, либо вообще автоматически, неосознанно, Просто делали, потому что вот это происходило, вот и все. Вольно или невольно вы это делали. Вольно или невольно вы издевались над кем-то, над чем-то, точно так же, как сейчас жизнь или кто-то издевается над вами. И вот если это, это знание к вам приходит, то у вас наступает искреннее, настоящее покаяние. Настоящее раскаяние. Это не то раскаяние, когда мы ходим в церковь, и там нас накрывает какой-то тряпочкой, произносят какие-то молитвы, и потом говорят, отпущи на тебе грехи, все, иди, все хорошо. Это пшик. Это формальность, пустой ритуал. А вот то самое настоящее покаяние, когда вы сокрушены от того, что же вы делали, что вы наделали. Вы чувствуете сейчас или там несколько минут назад, вы чувствовали то, что чувствовали когда-то ваши жертвы, то над те, над кем вы издевались. И вы сокрушаетесь не потому, что вам страшно, что это вновь с вами произойдет, и надо раскаяться в своих грехах, не из страха, а из совести. Так устроен человек. У него есть душа, совесть. И однажды душа пробуждается, раскрывается, и иногда это происходит из-за той нестерпимой боли, которую человек испытывает. Это не всегда так. Иногда человек раскрывает свою душу в благости, в любви. Такое тоже бывает. А иногда вот в боли. И сама душа начинает сама себя исцелять. И вас исцелять. Исцеляется ваше сознание, исцеляется ваше тело. Вы вдруг чувствуете, что из тела уходит какое-то напряжение. Оно было, его его не замечали. А вот после того, как вы раскаялись, стало легко, и из тела уходит напряжение. Вы чувствуете, как... Внутри вы стали легче. Как-то все стало легко. И тогда начинаете понимать, что значит облегчи свою душу. Вот когда вы по-настоящему ее облегчили, когда вы раскаялись. Это феномен. Это не объяснить полностью словами. Уму полностью это не понять. Ум может задать вопрос, а почему это происходит, откуда вы знаете, что и так произошло, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля а душа ваша знает и чувствует. И вы знаете, и чувствуете. И тогда то блаженство, в которое вы вышли, оно становится еще более чистым, еще более легким. И иногда может показаться, допустим, мне в 2004 году После того, как я прошел почти год очень-очень э, интенсивного, глубокого, очень болезненного очищения, достаточно много трансформаций, я не считал, не знаю, их там было ни одна, ни пять. И мне казалось, что вот осень 2004 года, когда я испытал э, вот этот опыт просветления, который называется против, правильно, мне казалось, что это навсегда, что теперь я чист. Я чистый лист бумаги. Я так действительно себя и чувствовал. Чистый лист бумаги. Я чувствовал себя ни кем, ничем, чистым. Я думал, что это навсегда. Что я а, очистился а раз и навсегда. И что если а, что-то плохое со мной потом может быть и случиться, то это будет уже не так серьезно, не так больно, не так тяжело. И это будет результатом моих каких-то недоразумений. Но самое главное, тяжелое и плохое, я это трансформировал, я от этого освободился, я так думал. Оказалось, нет, не так. Совсем не так. Когда мы встретились с Шанти в 19 году, мы испытывали это космическое блаженство, космическое единство. Мы воспринимали друг друга как бог и богиня Весь мир был необычайно гармоничен, и необычайно доброжелателем, как мы его воспринимали. Объективный мир, конечно, не изменился, он остался таким же, как и есть, но мы его воспринимали так. И было все очень легко и радостно. И нам казалось, что все, все беды, все несчастья, проблемы, которые были, они теперь закончены. Впереди ждет только все самое хорошее, и светлое. Было полное ощущение именно этого. И уже осенью Октябрь, ноябрь, ноябрь. Уже что? с сентября началось постепенно. Постепенно началось. Ну, в уже, да. Постепенно началось. С... И началось очищение, начались эти ужасы. И ужасы оказались новыми. Теми, которые я до сих пор не переживал. Опять получал такие удары, мы получали, я получал лично. Такие удары, которых раньше не получал. И не думал, что такое может быть со мной. Если где-то в фильмах я видел, так это кино, это книга, а если книжки читал, а в жизни такого не бывает, не может быть, так внутри казалось, а оказывается есть. И а, вот эти вот, вот эта боль, она все усиливалась, усиливалась, усиливалась, усиливалась, и а, как у нас это было, Шанцы? Это Давай, уже расскажу. был где-то декабрь месяц, уже зима была, и э, некуда было пойти, и мы сидели в магазинах, в супермаркете больших, где можно было посидеть, тепло там было, и никто вроде не гнал, потому что там можно было делать. А вот мы там сидели, грелись, и вот когда мы просто рядом сидели друг с другом, опять неожиданно как бы для нас нас окружала облако тепла, вот это состояние блаженства, состояние все хорошо. И мы буквально вот чувствовали, осязали, как это облако вокруг нас, вот оно как купол. А вот где граница этого купола и мира, там жуть, там жутко, там страшно, там катастрофа, там. Но это было объективно так. Это не то, что наши мысли такие. А туда было буквально страшно ступить за этот окон, который нас окружал. Но все, что у нас было, все возможности, которые можно было защищаться от, от этих проблем, мягко выражаясь, от этой какой-то невероятной боли, дикой несправедливости, ужас всех перспектив, стать бомжом, остаться, ну, буквально, да, это так. Это было очень страшно тем более когда ты уже как бы зрелый человек, да, и вдруг вот так вот всего лишится и еще и похлеще того. Вот единственное, в чем мы спасались в этом облаке тепла. Это опять было блаженство, но вход в него был уже другой. Не просто через боль, не просто через принятие боли, а и через наше единство. Это уже было другое. Когда мы были просто вместе, мы ни о чем так особо не говорили, просто чувствовали, что мы вместе чувствовали единство наших душ. Не наших тел, что мы а, друг за друга держимся, как бы опорой и надежа. Ты меня спасешь, ты мне поможешь. Нет. А мы просто чувствовали единство нашей душ, и вот это единство наших душ создавало такое чудо, чудо этого защитного энергетического кокона, который нас реально защищал. И самая страшная беда, которая тогда могла случиться, она буквально чиркнула по нам, чуть-чуть задела, но не размяла в смятку, что могло, могло бы произойти. И все к тому и шло. Божественная защита. Так это сработало. И потом, в следующие годы, 13 год, 14-й год, 15-й год, все это было и до сегодняшнего дня, 21-й год, и до сегодняшнего дня нечто подобное происходит с нами. Да, и... Я расскажу сейчас. Наверное. Да. Андрей уже начал рассказывать, я ждала, когда он закончит э, свою историю, свой опыт. А, наверное, очень многие люди, которые смотрят наше видео, смотрят подобные видео о близнецовых пламенах, там, где чаще всего преподносится волшебная картина, что вы встретите свое близнецовое пламя. Вы испытаете невероятную космическую любовь и пойдете вместе. Да, вас там будет бросать, но вы будете все равно вместе, у людей складывается неверное представление вообще в отношениях родных душ. Это такая встреча, в которой далеко не каждый человек готов. Не каждый. Возможно, поэтому очень многие пары не могут соединиться на повседневном плане, потому что они просто оказываются не готовы. Либо оба, либо кто-то из них. Так вот. И когда эта встреча случилась, эта встреча для меня явилась спасением. В буквальном смысле это было спасение моей души. Спасение моей души от лап смерти, от лап каких-то темных сил, видимо, которые меня хотели к себе там перетянуть. Потому что когда человек в таком подавленном состоянии, находится, силы, которые его к себе начинают тянуть. И вот случилось это спасение, это чудо, и я, конечно же, думала, что все, на этом мои терзания, мои испытания закончились. Безусловно, это не значит, что за всю свою жизнь до того момента, до встречи с Андреем, я прожила безоблачное счастье. Нет, с самого детства я чувствовала внутри тоску. И Я чувствовала порой не детскую тоску. Я вот сейчас вспоминаю и, и понимаю, что ребенок может испытывать такую настоящую тоску. Это меня сопровождало всю мою жизнь. Конечно, не постоянно периодами, но это чувство у меня было знакомо. И вот когда мы встретились с Андреем, я узнала его, он узнал меня, случилось наше чудо, эта встреча, этот дар. И вот это космическое блаженство, космическая любовь, которая нас окружала повсюду. Я тоже была уверена, что все, я пришла. И теперь я начну какую-то новую, особенную, интересную жизнь жизнь моей души но прежде чем это начало происходить вот началось внутреннее очищение и буквально до 2019 до 2018 года шло внутреннее очищение мне было очень трудно очень мне порой казалось что это никогда не закончится потому что ты Ходишь постоянной болью. Вот то, что мы уже рассказывали, то, что Андрей очень так хорошо передал, это состояние боли. Но знаете, что я понимаю сейчас? Вот сейчас, в данный момент, своего пути, оглядываясь назад, оглядываясь на те года, которые прошли, я понимаю, что как бы мне ни было тогда больно, и сколько бы я ни страдала, конечно, тогда я хотела, чтобы это все уже наконец-то закончилось. Чтобы наступило облегчение, я почувствовала только радость и любовь. Я, я просто жаждала этого. Мое тело, моя психика, моя душа уже настолько вот были уставшие от этого всего. А, наши первые видео я там сидела с таким лицом. У меня была на лице маска страдания. Я ничего не могла с собой сделать. Я пыталась улыбаться, но я не могла. Мое лицо стягивала маска страдания. И некоторые из видео Андрей даже ему приходилось заменять это видеокартинками. наверное, сейчас мы его уже удалили, я удалила его с канала, чтобы его не было, потому что, во-первых, это очень болезненные воспоминания о том периоде. Но вы можете посмотреть наше первое видео и понять, сколько действительно прошло, а у нас за эти годы и сколько изменилось. Так вот, я понимаю сейчас, уже находясь здесь, уже пройдя основное свое внутреннее очищение, отстрадав основное очищение. Я понимаю, что вот за те годы, когда мне было очень больно, почти, почти ежедневно, меня сопровождала эта боль. Но в то же время я могу сейчас вспомнить столько даров, которые мне давались от высших сил в это время. Это, я не знаю, как это правильно называется, Сатори, краткое освобождение. Да, сейчас все называют просветлением, но надо называть вещи своими именами. Так вот, я помню этот день, когда мне было очень плохо. Я плакала от боли, от того, что мы не можем быть вместе с Андреем. Я плакала, стою около его дома. А там было много причин, почему не могли быть вместе. Я стояла, рыдала. Я стояла в весенних ботиночках, в каше из мокрого снега, воды. То есть я чувствовала этот холод, но мне было все равно на свое тело, мне просто хотелось умереть от невозможности быть с, вот, с моим любимым, которого я встретила и думала, что все, вот сейчас мы шагнем в новую жизнь. И мне было плевать, что я простужусь, что я заболею, что я умру. Вот настолько мне было все равно. Я стояла из-за угла какого-то соседнего дома, смотрела на окна, где знала, мой любимый сейчас там находится. Может быть, он спит, может быть, он что-то делает. И в какой-то момент что-то изменилось. Я не осознала этот момент. Я не приняла эту боль, я ни что-то специально, ничего не сделала, и не осознала ее. Но я плакала от боли, мне было все равно, вот, наверное, это и есть пусть, да. И в какой-то момент я почувствовала, что улица изменилась. Вот эта вот каша, вот эта серость, лякоть весенняя. Такой неприятной межсезоне, да, когда еще и нет сухого асфальта, и уже нет белого снега пушистого. А я стояла и видела буквально глазами своими, видела, как по всему этому пространству улицы плывет некая энергия. Она очень мягкая. Эта энергия обволакивает собой все, все дома машину которая подъезжала в этот момент к дому вот эту слякоть которая находилась на земле повсюду плыла эта энергия мягкая теплая я поняла что это любовь она пронизывала собой все пространство и вдруг мне стало так хорошо так легко я почувствовала, что мой любимый, он не за этой стеной. Нет никаких проблем, которые нас разъединяют. Он прямо здесь, я его физически ощутила рядом. И что мы с ним одно целое, и ничего не может нас разлучить, разъединить. Это была такая легкость, такое блаженство, но оно было очень тихое. Тихая радость моей Души. Такое счастье, тихое, абсолютно тихое. Естественно, вот как будто оно так всегда было. И я поняла, что чего я тут стою и реву как дура, как какая-то школьница, которая не знаю там расстроилась из-за чего-то несущественного, еще. да? Стою здесь, реву как дурашка. Я развернулась, я послала ему любовь и сказала: "Любимый, мой, я чувствую тебя, я тебя люблю". Я развернулась, пошла в сторону остановки, а это уже было позднее время, и там было сложно уехать. Я просто шла по улице, никого не было во вокруг. Слава богу, было так хорошо, пустынно. Но даже если бы и были, мне было все равно. Я чувствовала весь мир. И вдруг в какой-то момент я посмотрела на дома, которые видела уже много раз в этом городе. Посмотрела на зажженные окна домов. Я поняла, что там, я чувствовала, что там живут люди, и они страдают. И у них есть проблемы, и они верят в эти проблемы. Они их воспринимают серьезно. Я прям вот считала это за секунду какую-то. И мне вдруг стало так смешно от того, что они не видят, что этого нет. Вот куда-то меня выбросило. Вот в эту вспышку освобождения, наверное, было. Любовь, свобода. Я шла и во весь голос смеялась и никогда не могла себе этого позволить. Я, в общем-то, очень скромный человек, и... но тут я на всю улицу шла и хохотала во весь голос. Мне было так хорошо. Не то, что они там страдают, не над этим. Я... я хохотала над всей этой нелепостью, которую мы воспринимаем как реальную проблему, реальное препятствие, ну и так далее. Мы серьезно верим в свои проблемы, мы погружаемся в них. А когда ты поднимаешься над ними, ты видишь, что этого нет. И вот над этим всем я хохотала. Мне было невероятно хорошо. И, конечно, я была уверена, что все это со мной теперь уже больше не закончится. Это не закончится и больше со мной не случится прежнее. Но я ошибалась. Я пришла домой, сходила в душ. Я написала об этом короткую запись на стене ВКонтакте движение, кажется, да, в нашем движении родные души. Я передала эту энергию, которую чувствовала, и в этот момент я почувствовала, как что-то ушло. То есть нужно было прожить это все таки внутри, прежде чем выдать. И оно ушло. И вот таких моментов было несколько, потом уже с течением лет. Конечно, путь родных душ, как, в общем-то, любой духовный путь, он не прост. На этом пути ваша душа будет очищаться все время. Весь наш путь, будь то путь родных душ, будь то любой другой путь, это целое полотно, которое, которое вы фактически своими действиями учитесь ткать. И ошибки, промахи, боль, все это в этом полотне есть, а без них Никак вы не сможете развиваться. Раньше я очень переживала, когда совершала ошибки, когда причиняла боль моему любимому, причиняла боль кому-то еще. И когда было раскаяние, я раскаивалась настолько вот что перед мамой, за то, что я вот такая была эгоистка, да, перед, перед моим мужчиной, перед многими людьми раскаивалась перед папой, что не понимала его выбор, когда он ушел из семьи, ну и так далее. И... Я понимаю сейчас, что, да, когда мы совершаем какой-то промах на своем пути, мы ошибаемся. Мы, мы люди, мы можем ошибаться, мы все можем ошибаться, мы ошибаемся все. Много раз даже на дне ошибаемся, да. И каждая эта ошибка на духовном пути, она переживается внутри. Она переживается как невероятная боль, раскаяние. Если вы действительно развиваетесь и вы хотите расти к свету, тянуться к свету, но каждая эта ошибка, она вас приближает еще ближе к этому свету, еще ближе к вашей свободе. Еще душа ваша больше освобождается благодаря этой ошибке. И вы уже понимаете, что ее больше не повторите. А если повторяете, ну, значит, еще раз нужно закрепить этот опыт. И я так себя всегда ругала за эти ошибки. И думаю, боже, я такая несовершенная, ну сколько можно? Ну хватит уже, пора просветлить и все. Но сейчас я понимаю, что путь, он бесконечен. Путь совершенствования души, он тоже бесконечен. И для меня очень ценно, что Андрей, он никогда не принимал моё эго. Он никогда не потакал моему эго. Я, конечно, очень обижалась. Я негодовала. Думаю, ну что же так? Ну вот встречает женщина своего кармического гармоничного партнера Они счастливы. Он её называет богиней. Он ей потакает. Мне так хотелось иногда в эти минуты слабости, чтобы так было у нас. Но когда это проходило, когда случался этот пик боли, и меня вносило в эту любовь и свободу, я понимала, что же я, что же я получаю в итоге, когда твое эго никто не принимает.